Доброго времени суток, 10 февраля, обзор рынка. Друзья, извиняюсь, что не выходил несколько дней на связь. Хворь овладел но никак не отпускает. Касаемо сейчас положения, которое есть, да, если там подневочки девочки смотреть, помните, я говорил о том, что нам нужно пройти 200-й мувинг, вот он находится здесь. И закрепиться за ним. Только тогда можно будет говорить о начале там, восходящего движения какого-то. Вот, сейчас еще с полной уверенностью сказать нельзя, что мы закрепились. То есть, это такое как бы неподтвержденное движение. Вот то, что происходило два дня до этого. Да, там, мы, конечно, шли вверх, это хорошо. Все-таки, если бы мы дошли за это время там, до 10 тысяч хотя бы, да, и уткнулись в сопротивнение, а еще лучше бы пробили 10 тысяч, это было бы, конечно, вообще замечательно. И можно было бы уже говорить наиболее конкретно и точно о том, что все-таки 6 тысяч это, это было дно. Сейчас еще пока говорить об этом рано. Хотя, если посмотреть на тот же недельный график, Здесь мы увидим. Еще, конечно, неделя не закончилась, нам ровно сколько еще там день остался, да? Ну, если с Гринвичем, то чуть-чуть больше, чуть-чуть точку. День остался, да? Сегодня суббота, воскресенье. Вот. И у нас здесь вот, если анализировать свечной анализ, да, по недельному графику, здесь у нас четкая такая вырисовывается свеча на разворот, то есть После такой формации нисходящей у нас вырисуется разворотная формация свеча, называется на молот, если кто не знает. Вот, после которой теоретически мы можем увидеть восходящее движение дальнейшего инструмента, ну хотя бы до вершины этого канала. Поэтому на недельке складывается все достаточно хорошо, неплохо и позитивно. И то, что 6000 это было дно, на недельке сказать об этом можно. Но э, вот касательно э, дневки я бы еще, конечно, не спешил все-таки. Хотя недельный график, естественно, дает нам более, э, более качественные какие-то сигналы э, в отношении со всем остальным таймфреймом. Э, так, посмотрим еще четырехчасовик, что на нем вырисовывается интересного отсюда его брать а, так, не пробит у нас уровень нисходящего тренда вот, это 4-х значит, смотрим, да, от вот этого так, вот вот свернем от вот этого вот хая мы начали нисходящее движение которое как бы привело к такой глобальной коррекции, правильно? вот, шли-шли-шли-шли мы вниз здесь мы там пробили вообще наш диапазон, вот которым он здесь торговался Не обоз... ну да будет диапазон. Ушли на шестерку, воз... вернулись. И сейчас, обратите внимание, мы не можем пока пройти этот ли... линию этого нисходящего тренда. То есть, если бы мы ее прошли, начали крепиться за ней, то вот как раз бы это были уровни там 9-10 тысяч. То есть, вот они бы нам подтверждали уже действительно как бы разворот. Сейчас пока такого нет. Давайте, ну, как бы еще есть тот вариант, что мы можем сходить, пускай, конечно, не на 6, но на 8 тысяч. Короче, нужно смотреть на вот это, за вот этой вот линией, линией тренда. Я считаю так, тогда будет наиболее точный результат. Пробьем, удержимся, пойдем выше, будет великолепно. Так, относительно остальных монет, там кто знает, кто не знает, да, то есть некоторые показывают вот, Прям таки очень большую силу. Ripple дает хорошее движение. Tron. Помните, я говорил, очень уже низко идет, низко-низко шел. Вот, пожалуйста, сегодня начал отрастать. И из азиатских монет он вроде как почти там не в топе роста сейчас находится. А что же касательно основных монет, которые за сегодня сделали прям много-много, это у нас собственно ripple и есть аж целых 36 процентов после него идет трон давайте тогда ripple и посмотрим уже Четырехчасовик, значит оценим, у нас здесь нисходящее движение, вот четкое происходило. В нисходящем были, подошли во флет, вышли со флета, дали хорошую свечку, хороший рост. Инструмент отсиделся, напоминаю, что по нему было там достаточно фундамента для того, чтобы выстрелить еще раньше и достаточно прилично выстрелить. но ну, вот, как бы, рынок только начал двигаться, Ripple себя показал. Видно, что... Достаточно сильно ведет себя. Дальше, значит, лайткоин. По лайткоину какие-то новости. Знаете вы, что LightPay должен запуститься 26 февраля. Это возможность рассчитываться напрямую с кошелька лайткоин картой платежная, да, ну, то есть там дебетовая или какая она. И вроде бы как э, мелькает там сотрудничество с виза. Ну, вот на этот счет я не могу вам сказать точно, да, удостоверить вас, как это все будет происходить, так как вроде как визы и мастер они там достаточно скептически настроены, негативно даже, я бы сказал, в отношении крипты. Ну, вот как, как бы там ни было, такая новость есть. И, несмотря на это, а новость достаточно сильная, как вы можете понять. Несмотря на это, Light не дает таких хороших э, движений, как э, тот же Ripple. Да, он, он неплохо подрос. И напоминаю, что по эфиру классику тоже еще достаточное количество новостного фона присутствует. Можете посмотреть его, как обычно, на Cryptocurrency Calendar. Там у нас... Э, сейчас я быстренько вам покажу. Эфир классик. У нас прям заполнен, заполнен март, заполнен апрель, май, июль. Вот, и, короче, прям весну, лето он за зацепил и новости такие достаточно да, серьезные. Во-первых, пятого мы хардфорк, во-вторых, в конце марта э релиз кошелька какого-то, я так понимаю, нового релиз мобильного кошелька Бета, да, там запускается в апреле. Ну то есть можете посмотреть достаточно как бы серьезные, серьезные такие мероприятия, которые должны направить цену вверх, скажем так, да. То есть рынок должен отработать эту новость и, в принципе, должно все получиться. Ну, поэтому я сам к нему присматриваюсь и тоже советую как вот инвестиционный инструмент в плане там не трейдинга краткосрочно, потому что все-таки форк уже вот совсем не за горами, а еще он себя отрабатывает не очень хорошо. Ну, хотя, как бы и рановато, согласен, потому что рынок, рынок еще находит такой, находится в таком подвешенном состоянии, поэтому рановато. Да. Спасибо тем, кто будет смотреть это видео в записи. Друзья, напоминаю, что криптообзор рынка стараюсь проводить ежедневно. Если не подписались на канал, подписывайтесь. Напоминаю, что ссылочки все полезные будут в описании. Ознакомьтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. На сегодня у меня все. До завтра. Пока.